Дорогие козероги, гороскоп на август для вас. В этом месяце любовь станет для козерогов источником вдохновения. Венера и Юпитер в вашем доме путешествия намекают на то, что любовь может так или иначе быть связана с расстоянием. Может быть, вы отправитесь вместе с возлюбленным в путешествие или начнутся какие-то отношения с кем-то издалека. Возможно, романтическое знакомство с человеком из другого города или даже другой страны. Одиноким представителем вашего знака удача может улыбнуться в поездке. Возможно, произойдет какая-то судьбоносная встреча и начнется любовный роман. Приходит пора забыть разочарование. Приходит пора размышлять о будущем и строить планы. Еще одна тема последующего месяца лета – это взаимосвязь любви и денег. Вы с любимым человеком или супругом уделите много внимания материальным вопросам. Финансы, покупки, вклады, инвестиции, кредиты – все это будут вопросы этого месяца. Но, к сожалению, планетные влияния обманчивы. Поэтому вам приветствуется реалистичность и рационализм в оценке складывающихся обстоятельств. Будьте внимательнее в этих вопросах. Карьера и финансы для вас, дорогие козероги. Звезды вам советуют подготовить себя к успеху, который очень скоро придет. Ставьте амбициозные цели, активно их преследуйте. Что-то может внезапно измениться и свежий ветер перемен подует в вашу сторону. Многие задачи становятся выполнимыми, а барьеры преодолимыми. Среди ваших приоритетов в августе будут поездки, международное сотрудничество или вопросы образования. В девятом доме Козерога расположена Венера, Меркурий и Юпитер. Это очень благоприятно для деловых отношений, в частности с иногородними или иностранными партнерами. Вероятен заметный прогресс и заключение выгодных сделок в этот период. Период обещает быть успешным, особенно для тех, кто работает в сфере туризма. Финансовая ситуация в августе для Козерога будет, увы, достаточно противоречивой. У вас будет как возможность дохода, так и непредвиденные расходы в этом месяце. Поэтому первая и вторая декады месяца для вас наиболее благоприятны для вопросов, связанных с деньгами. Здоровье, дорогие козероги! В этом месяце вы себя очень хорошо чувствуете, как физически, так и психологически. У вас больше стил будет и уверенности в себе. Это подходящий период для поездок. Если вы поедете с целью лечения или укрепления здоровья, это будет еще лучше для вас. Некоторые беспокойства вам будет, правда, способно принести первая декада августа, когда Меркурий, управитель вашего дома здоровья, образует эм, негативный аспект с другими планетами. И вот здесь как раз существует вероятность каких-то заболеваний. Относитесь к себе бережнее в этот период, особенно Постарайтесь больше отдыхать в спокойной и приятной обстановке. Совет звезд для вас, дорогие козероги, если есть возможность, отправляйтесь в путешествие или изучите что-то новое для работы, ну или же просто для души. Ну а я хочу вам, друзья, напомнить, что если вдруг в вашей жизни сложилась какая-то ситуация, которая требует